Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. 11 часов утра в городе Чикаго, 9 часов утра в Лос-Анджелесе и 19 часов в Москве. Четверг, 1 ноября, и, как всегда, по вторникам в этот час у нас на связи Лос-Анджелес доктор Борис Увайдов. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать на территории Соединенных Штатов, обращаясь к нашим радиослушателям. Доктор совсем недавно приехал из путешествия Россия-Украина, куда он был приглашен ну, поделиться опытом своих исцелений и своих методик, благодаря которым огромное количество людей уже получило выздоровление, и которые все больше и больше пользуются советами и рекомендациями доктора Бориса Увайдова. И сегодня у нас тема нашей программы – это сердечно-сосудистые заболевания. Ну, как, что и почему. Доктор, вам слово. В настоящее время по всему миру, особенно в Америке, Число сердечных заболеваний Катастрофически увеличивается Значит, по Смертности, по статистике От Заболевания сердечно-сосудистой системы Умирает Значит Более миллиона людей И Значит, болезни Сердечно-сосудистой системы Они как бы вышли на первое место На втором месте Рак раковые, онкологические болезни. И такая большая эпидемия, особенно в Америке, вот, имеет, конечно, причины, почему такая большая эпидемия. Значит, болеет средний возраст, молодой возраст, 35-40 и выше, вот, и умирает молодой возраст. Хирургические операции спасают людей от смерти, вот, но не возвращают здоровье. Значит, какие главные причины? Прежде всего, есть психологические, психические причины. Это стрессы, это неудовлетворенность жизнью, это полное отсутствие главной цели жизни, вот. работа связана с тем, что человек не хочет и не может работать, но нужно работать и зарабатывать деньги. То есть нелюбимая работа. Большинство людей едут на работу и ненавидят этот труд с утра до вечера, за который надо расплачиваться ценой здоровья. Значит, психологические проблемы нужно решать на, на другом уровне. Не только психологически, но и парапсихологически, то есть убирать главные причины. Вот. Человека надо научить как быть доволен тем, что он есть. Если ему так ненавистно эта работа, значит надо поменять каким-то образом на другую работу по мере возможности. Все это можно сделать. Физиологические проблемы. Это, как мы уже знаем, это неправильное питание, неправильное питье, малоактивный образ жизни. Это неумение комбинировать пищу, отсутствие элементарных знаний о питании. Вот. Естественно, вот этот неподвижный образ жизни ведет к ожирению. Ожирение ведет к закупорке. Вот. Нарушение обмена веществ, скопление большого количества слизи, холостерола, вот, белирубинов, э, нарушается обменные процессы во внутренних органах, включая печень, селезенка, желчный пузырь. Вот. Постепенно человек зашлаковывается и там, где тонко, там рвется. Значит, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях, то вот эти сосуды и мелкие, средние, большие сосуды сердца, они начинают закупориваться с детства. Этот процесс идет медленно. Незаметно, никаких проблем нет. Зашлаковка идет до тех пор, пока у человека не появляются первые клинические признаки. Это может быть какие-то тупые боли в области сердца, которые отдаются в, в левую сторону, в лопатку, в левую руку. Это есть проблемы, которые называются, болезнь, которая называется стенокардия или грудная жа. Значит, это первое. Это есть как бы болезнь, которая может кончиться инфарктом миокарда. Что такое инфаркт и что такое грудная жаба? Сцедокардия или грудная жаба, это и есть закупорка мелких артерий в сердце. Вот Поль Брэк написал хорошую книгу, видите, Your Heart, Cardiovascular Heart and Fit at Age. Значит, он мастер восстанавливать здоровье не хирургическим, не химическим путем, а путем а устранения главных причин. Как восстановить сердечно-сосудистую систему? Значит, он говорит ясно, что главные проблемы начинаются не в сердце, они начинаются в желудке, желудочке в сердцем тракте. При неправильном питании... Получается очень много слизи и клейкой массы, которая идет от всего мучного. Эта клейка, клейковина, которая идет от всего мучного, она вместе со слизью дает распространение размножения разных вирусов, бактерий, паразитов, включая глистов. Это их пища. Вот Эта пища их кормит. Эти гликси распространяются, развиваются эти бактерии. Они зашлаковывают, засоляют мельчайшие и мелкие кровеносные сосуды в области сердца. Вот. вот есть такой паразит, называется флюк. Он паразитирует в крови, в печени, в селезенке и в сосудах сердца. И естественно, там нарушается... Обмен, э, обменные процессы, получаются воспалительные процессы и начинаются вот эти сердечные болезни, уже выраженная клиника. Значит, десятки лет все тесты, которые делают, значит, ортодоксальная медицина ничего не показывает до средних и запущенных процессов. Вот, а потом... Начинается медикаментозное лечение, которое заканчивается различными другими проблемами. То есть это не восстанавливает здоровье. Нужно убирать главные причины. Так вот, великий академик Залманов, у него была своя система восстановления здоровье и всяких и различных проблем сердечно-сосудистых болезней это ишемия, это пороки сердца, это тахикардия, это аритмия. И эти все болезни лечатся ну, практически очень просто. Если все исполнять, как он говорит, что можно восстанавливать здоровье миллионам людей. Но, однако, мало кто говорит об этом. Значит, очень простые методы. Первый метод – это диета Бирхинг-Беннера. Значит, у человека, если завышенный вес, ему срочно надо худеть. А что заключается? Это овощи, фрукты, ягоды 45 дней. Больше ничего можно соковую резета добавить луково-чесночный суп вот и все дать физиологический покой второе проводить одновременно доктор вот. я простите, я вас перебью на секундочку когда вы говорите о фруктах овощах там, ягодах не имеет значения о том что сегодня это все как бы синтезировано? То есть, это не органические вещи, не фрукты, ни ягоды, ни овощи. Те, которые мы покупаем в магазине, там содержится огромное количество нитратов, нитритов и так далее. Ну, кто живет в Америке, должен знать, что в Америке можно купить ну, нормальную еду, но это будет стоить намного дороже. Вы имеете есть... в виду whole food? Whole food, да. Там есть, конечно, продукты, который содержит, ну, может быть, на 80%, на 50% меньше пестицидов и гербицидов. Мы никак не можем проверить. Единственное, как можно уйти от этого, это самому выращивать э, из семян, которые не облучаются. Допустим, если они облучены и потом выросли на хороших удобрениях, это тоже уже не норма. Потому что норма была 100-200 лет тому назад. Когда нормальную пищу, сейчас нигде по всему миру не найдешь такую качественную еду. Но нам нужно сделать все возможное, чтобы убрать максимальное количество. То, то есть, то есть из двух зол, короче говоря, выбирается меньше. Каждый человек должен сам понять, как это важно. А что... Вот еще еще один вопрос имеющие отношение к тому, что вы говорили. Вот это клейкая масса то, что сегодня называется глютен. Но раньше вообще такого понятия, насколько я помню, не было. То есть не было такого понятия глютен, глютен. сейчас все стало вдруг, ни с того ни с сего, стало глютен. Почему? Это буквально несколько лет. Это уже десятки лет. Дело Нет, в том, я, что... я понимаю, что это существует, но население об этом как бы не знало и нигде это не писали в магазинах о том, что вот это без глютона это с глютоном. Опять же, как это проверить все? Ну, вопрос, ладно, как проверить, оставим. А откуда вот это вот все взялось именно? Десятки лет известно. Ну, хорошо. А до этого, что, не было этого? Не, было непонятно, что это нельзя было есть? Дело в том, что в аграрной России этого вообще не было. Сто да? лет тому назад была нормальная пища. Сейчас ее делают рафинированной. И все рафинируется. Ну, допустим, жирной хлеб можно есть, да? Вот. Потому что там меньше галлютена. но ну, есть в женом хлебе. Но часто мука рафинируется. Значит, все, что от белой муки, это все клей. Это все, что дает болезни. Не только сердечно-сосудистые, масса других. Сотни-сотни других болезней. Масла рафинируются. Их вообще нельзя тропать. Все масла, они рафинируются. И делаются и молочные продукты. Что они делают? Homogenization. А все масла hydrogenization. Это уже я, Это уже вообще нельзя трогать. Но я не говорю, что все масла плохие. Значит, каждому из человеку нужно отделять, что есть хорошо, а что есть плохо. И это целая наука. Как есть, где покупать, как соединять пищу. Это все обучается. Я могу только научить, я ничего не могу изменить, но я могу научить человека, как восстанавливать здоровье. Вот. И вообще, если так вы говорите, допустим, заболел человек в с сосудистой болезнью, вот, у него стенокардия. Так вот мы продолжим, как лечил академик Залманов эти болезни. Значит, первое – это диета, второе – это гимнастика. Вот, разные, может быть, даже йоговская гимнастика. Кто-то должен вести этого человека. Вот. Потому что, как обычный обыватель, ничего не понимая, а здоровье может неправильно что-то делать, и будет, кроме улучшения, ухудшение. Вот. Но вот это ухудшение тоже может быть, и это может называться хиримкразис, это нормально но он должен быть под наблюдением. дальше после диеты идет различные процедуры например грудные компрессы или грудные обвертывания из четырех полотенцев. я это обучаю у меня есть DVD которые я посылаю там все подробности вот, как делать вот эти обвертывания как это делать компрессы. Когда делаешь компрессы, четыре махловых полотенца и потом еще бальковые полотенца, вот эти все миллионы капилляров, которые были в закрытом состоянии, они начинают открываться, и сердце начинает оживать, как будто мы поливаем кровью, хорошей, чистой кровью, вот, и человек начинает оживать, и боли, которые у него были, начинают проходить. Это надо делать или каждый день, или два раза в день, раза в день или три раза в день. Все по показанию. Вот Третье – это надо обогревать грелкой печень. Четвертое вот, – это делать надо значит, манипуляции на животе. Вот, как делать массаж, все это я показываю. Работайте вокруг пука. Вся эта абдоминальная, как называется, коропрактика. Все это очень важно. Я показываю, прямо вот как мы, мы с тобой вот сейчас видим, я показываю руками, как делать манипуляции и тренировать человека. Он как бы сам это может делать утром и вечером. Дальше, как работать с позвоночником. И массировать, и делать массаж значит, шею, и шейные позвонки, и позвоночник. Вот. Дальше идут такие приемы. Вот, допустим, у человека болит сердце. Что нужно делать? Первое, это надо, значит, просто взять коньяк, этот коньячок, там две чайные ложки на рафинированный сахар и под язык. Действие, значит, сосудорасширяющее, которое заменяет митролизирин или варидон. Вот этом, пожалуйста. Сам карьер хорошего качества, прекрасно заменяет. Дальше, допустим, боли продолжается. Что надо делать? Нужно взять горячую воду, ведро, такое глубокое ведро, туда размешать горчицы, столовую ложку, положить левую руку, а правой начинать массировать. И сама горячая вода начнет... Процесс рефлекторно будет расширять сосуды, сердечные сосуды, и боль будет уменьшаться, и даже пройдет. Третье, можно положить лед на затылок, вот, на 5 минут, на 10 минут, и положить на грудь. И после этого надо менять грелка и лед, грелка и лед. А если у человека аритмия, это хикардия, и, и тем более человек возрастной, как правило, это бывает, что тогда надо, вы рекомендуете делать? Вот, если то же самое имеется сбор трав, который а, может помогать очень хорошо. Ну а вот это то, что вы рассказывали до того, то -то... это тоже можно, да? Да, конечно. Вот надо сразу лед поставить на затылок и поставить на грудь сразу ему станет легче. Потом надо делать это, массаж глаз и надавить как следует на глазные яблоки, и это рефлекторно тоже будет способствовать нормализации ритма. Вот этот ритм, и это все идет от того, что в желудке скапливается большое количество вирусов, бактерий, паразитов. Вот они, когда умирают, когда умирают они вырабатывают очень много ядов, которые идут в кровь. Вот эти газы, вот 50-60% всех сердечных заболеваний идут от желудка. Эти газы, они как бы поднимают диафрагму, вот, и сердцу очень тяжело э, э, сокращаться. И повышенное давление тоже это. Совершенно верно, да. Вот эти газы, они, это есть признаки того, что это могут быть главной причины. И потом, когда значит, желудок он расширенный, он выходит из орбиты, он то, диафрагма уже не может двигаться правильно. При дыхании. И это тоже нагрузка на сердце. Это тоже дает аритмию. Это тоже дает сердечные болезни. Значит, это надо знать. Как убрать эти вирусы, бактерии, паразиты, которые присутствуют в желудке. Вот. Очень важно. Поэтому не сердце только надо лечить, а нужно лечить все другие внутренние заболевания, которые начались с желудка, с печени. Еще один из главных факторов сердечных болезней ⁇ это недостаточно щитовидной железы. Вот. Значит, у ортодосальной медицины есть только тесты, выявляющие средние запущенные состояние. Начальные фазы э, проблем щитовидной железы у них нету. Я говорю везде, у меня есть ролики, каким образом дома определить, насколько работает щитовидная железа. От этого зависит обмен веществ, от этого зависит гормональная система женщины и мужчины, и все болезни женские, мужские связаны, и сердечные болезни связаны с недостатком щитовидной железы. Вы имеете в виду активность? Ну, конечно. Вот наши ну, русские врачи... гипо да? Нет, гипофункция щитовидной железы. Гипофункция щитовидной железы. Значит, все вот эти аутоиммунные тиреидиты, гиперфункция, гипофункция, причина одна – недостаточность йода, микро-макроэлементов, и питательных веществ, кислорода. Вот синий йод, значит, русские врачи еще в 50-х, 60-х годах всем назначали синий йод. Сделать его очень просто. Все это делается у себя дома с большим эффектом. Это самый высший антибиотик, антисептик, антисклеротический препарат и восстанавливающие функции щитовидной, паращитовидной железы. Потому что все железы нуждаются в микро-макроэлементах и в йоде. Но если его не хватает, то все будет буксовать. Вот. Так вот, борьба с холестерилом вот, тоже это проблематично и искаженная информация. Холестерол, без холестерола человек может быть импотентом. Потому что из холестерола вырабатываются женские и мужские половые гормоны. Вот. Поэтому холестерол нужен. Но избыток не холестерола, конечно. И вот это вот слизь, которая идет от неперевариваемой пищи. А почему плохо переваривается пища? Не хватает кислоты. И когда мы говорим о сердечно-сосудистых... Заболевание врач должен обследовать всего человека и выявить слабые стороны, где организм буксует. Так вот, эта пониженная кислотность это тоже бич человеческого общества. Допустим, в 40 лет у него уже в два раза будет меньше соляной кислоты в желудке, а это главный фактор расщепления белковой пищи. И это очень важно. 60 лет у него вообще одна третья будет кислотность. Или вообще не будет. И как будет расщепляться пища? Вот. Поэтому нужно обследовать человека и начать восстанавливать ступень по ступенькам, все вот эти физиологические проблемы, психологические проблемы. Вот. И мозгу, мозг не может функционировать правильно, если у него густая кровь. А у нас, благодаря тому, что мы контовские работники, сидим, постоянно застаивается кровь. Это получается венозный застой. И если его значит, не убрать, значит, тоже никакого пользы не будет в лечении. Надо разжижать кровь. Ну я вам вот расскажу, как разжирается кровь. Вот Есть такие травы, которые потрясающе разжирают кровь, без всякого аспирина. Это желтый клевер. Называется он мирилотус. Вот. А в народе, на русском языке называется доник. Желтая трава такая. Это самая медоносная трава, которую любят пчелы. Доник. Он бывает и белый, и он бывает и желтый. Я его лично собирал на севере Аризона. Здесь он тоже растет, в Калифорнии, на севере Калифорнии. Очень потрясающе помогает. Мало того, она действует как Значит, Обязательно надо значит, ягоды боярышника, листья и цветы боярышника. Это исконное, исконное лекарство народное который лечит все сердечные болезни. Вот, тоже хорошо разжижает кровь и тонизирует сосуды. Дальше идет корень валерианы, обязательно пустырник. Он нормализовывает давление, пустырник. Красный клевер потрясающе разжижает кровь. Гвоздика, душица потрясающе разжижает кровь, очищает кровеносные сосуды вот, календула действует противовоспалительно, и все это сборы, подорожник, окопник, видите, сколько мать природа создала лекарств, а человек, вот, как слепой крот, вот, крутится вокруг, топчет эти целебные травы и не применяет, потому что не знает. Вот, значит, вот этот сбор можно... Пить и это здорово помогает от, от всех этих сердечных проблем. У меня был один сосед, он 10 лет болел стенокардией и очень-очень страдал. Он был преуспевающий бизнесмен, это еще до отъезда в Америку. И вдруг я его встречаю, он мне говорит с улыбкой, говорит, ты знаешь, я десятки лет страдал, потом разочаровался в официальной медицине, пошел к травнику, он мне дал 30 трав, я стал принимать и стал держать диету, особенно я запомнил, он мне сказал, никаких жиров, растительное масло, не принимать с пищей. Я не понимал, почему так. Вот. И сливочное масло убрал. Дал ему диету вегетарианскую. И он говорит, в течение полгода, я сейчас уже пробежку делаю. Никаких болей, все нормализовалось. Это было 40 лет тому назад. Сколько людей я восстановил, среди болезнями? Вот Применяя эти простые техники, этих великих ученых. Ну, что сказать. Здорово, здорово. Дорогие друзья, обращаюсь к нашим радиослушателям. Напоминаю о том, что мы ведем передачу с доктором Борисом Увайдовым, доктором почти 45-летним стажем врачевания, относящимся к тем людям, которые... Вот старая плеяда русских докторов, имеется в виду старая, пользуясь старыми или забытыми сегодня, конечно, вещами и знаниями. Мы все прекрасно представляем, что сегодня современная медицина, скажем, делает с нами, вот не отметая при этом, конечно, достижения ее, но тем не менее, солнце, воздух и вода, как раньше говорили наши лучшие друзья, это правда. Потому что химия, к сожалению, губит очень много. И в том числе, без сомнения, наше здоровье. Поэтому, если у вас какие-то какие есть или будут вопросы, к доктору Уайдову в Центр сан Сангейс, пожалуйста, обращайтесь к нам. У доктора очень много, он упоминал сегодня об этом, очень много литературы и очень много видео, которую он создал по разным функциям, по разным функциям нашего организма и болезням. И вот читая отзывы радиослушателей, где даешься, почему это не востребовано в полной мере. Поэтому обращайтесь, мы вам дадим такую возможность с этим ознакомиться. Доктор, большое вам Спасибо за ваше время, за все то, что вы делаете, за то, что вы помогаете людям обрести вновь уже, казалось бы, утраченное напрочь здоровье. Так что, дорогие друзья, мы будем продолжать наши программы, которые сегодня выходят у нас в в по вторникам. И время в эфире – это 11 утра э, по времени города Чикаго или 19 часов э, по московскому времени. Э, большое спасибо вам, Борис. Ну и до новых встреч. Э, будем надеяться, что э, будут у нас отзывы к вам обращаться. Э, здоровья вам! Удачи всем, друзья!